I the the now. Всем привет, ребят! Ну что, продолжаем прокачку по чуть-чуть нашей немки. Попробуем сейчас пройти. Я не знаю, я пробую, пробую, никак не доберусь пройти адский режим ну в принципе здесь Мария вот так вот можно тоже собрать поменялся немножко у нас так что у меня по кулаках фонтан видите нету итемов поменяли нету возможности сейчас забирать а, было возможность забирать а, мэри огника осколками ну что-то опять поменяли Возможно, будет через неделю, скорее всего, вот так, потому что это было бы очень жестко каждый там, грубо говоря, пару дней получать с фонтана по 4 осколка, ничего не делая, потому что монетки здесь тоже на халяву нафармить можно было, я нафармил. Плюс отсюда э, есть дофигище итомов. Так, до какого? До 16 числа у нас акция. Не успеем мы не успеем также сегодня есть вот такая вот тема набор не знаю там не помню как он назывался на английском у нас маленькой помощи или как ну, тоже в принципе неплохая халява но это конечно смешной набор если разбираться для немки а маленькая помощь вспомнил смешно конечно на эти плюхи смотреть но Плюхи здесь должны быть разные, не в зависимости от силы, но для меня эти плюхи смешны. А, так, что у нас еще интересного по халяве здесь есть? Ну, больше такого вроде ничего нету. По базару. Базар-маркет забрали. Сейчас мне надо почистить немножко склад. Как видите, куча. Куча итомов. Так, улучшим немножко Анубиса нашего. Сделаем с него пожестче, хотя можно было, наверное, махат. Ну ладно. А, такс, такс, такс, такс, такс, такс, надо еще дофигище мест потому что не могу позабирать плюхи все плюх реально дофига так за о раскол неплохо раскол это то что нам надо вот вось в одушке факт с вообще классно Так, отлично. Два сундучка, еще пятых у нас есть. Поехали. Чик. И идем пробовать фармить. Как обычно, я ничего не прокачал. У меня надежда на то, что хоть когда-то нам повезет, и мы сможем пройти три этажа здесь. Че по расходникам у меня уже собрано. Шесть... 10 лисицы, 3 барда. 31 осколок Мэрия. Вот так вот. Ну, Сарделька, наверное, быстрее это сделает. Хотя я про... попропускал, был много. 43 на Зефира. Поехали. Собираем стандартный мой состав. Вот здесь ничем не отличается. Остальных мы ставим просто первого лавала. О, нифига себе. Вольт сразу же. Нет, это что-то... Это что-то какая-то подстава. Так, розочка. Стрелок. Анубис. Ворожей. Бэшка. Смотра здесь нету. Хотя можно было бы, наверное, уже открывать его все-таки как-никак хоть даст хоть какую-то пользу. Ну да ладно, попробуем пока так. В принципе, как видите, первый этаж, он несложный. Мы первый, мы все, все время с вами на втором здесь останавливаемся. Ну, самое, самое кайфовое здесь, ребята, это супер Я об этом уже говорил есть возможность, однозначно качайте суперпетов. Они здесь решают, особенно на мелких левелах. Там дальше на втором, третьем этаже, там будут тоже суперпэты появляться. Так, у нас слили Анубиса, но мы сейчас его реснем. Это не страшно, скажем так, если у вас будет чуть-чуть получше. Если у вас есть Фрей, это вообще решает все вопросы. Я показывал на сардельке, я бегаю с фрей. Прея, и землеройка, все. Мне там больше, по сути, никто не нужен. Но здесь вот такими вот героями тоже, без прокачек, просто набитый лавел и набитые скиллы, потому что я в них сливаю все время слезняков, которых получаю на халяву. И этого вполне хватает, чтобы фармить. Да, можно было бы уже намного больше силы сделать всего, но я не спешу, я хочу собрать по максимуму героев. посмотреть на какой силе у нас будут все топовые герои. На Тайване я уже сегодня показал вам видос, на Тайване там просто трэш, там за активную игру на бездонате вы можете собрать фактически всех героев, ну помимо наверное только шапки, разрухи и это именно тавра и то я не удивлюсь если скоро их тоже будут раздавать все может быть ну смотрите пока на втором мы всегда с вами на втором, по-моему, этаже здесь останавливаемся. Пока, фу-фу, так, ворожей начался. Нормально еще, еще терпимо, ребят. Надо смотра, однозначно надо уже смотра. Сложновато без смотрителя. Как-никак можно выбрать смотра со станом, либо с блокировкой, с отхилом. Так, попытка у нас вроде есть. Попытка есть, нету возможности открыть. Посмотрите вот сколько плюс, столько кулаку. Уже неплохо. Так, съесть. Надо будет все-таки, наверное, прокачивать просвет и ставить сюда либо ладушки, либо ремки. Конечно, это возможно даст еще усиление героев. Так, ну там где Ронин я. Блин, и тут Ронин, и там Ронен. Попробуем тут напасть. А опять. Блять, но этот этаж для нас, я не знаю, какой-то неподъемный. Надо, походу, качать. Садиться и прокачивать Хранилище, потому что другого варианта просто нет. Не знаю, видите тупо на втором этаже. Вот у нас под конец. Вот не хватает, совсем чуть-чуть не хватает И, блин, надо, надо все-таки, наверное, сесть и прокачать Не хотелось бы, конечно, но придется нам открыть Там с какой силы у нас открывается он 28 тысяч, да, нам надо будет Сила, ну, в принципе, мы рядом, 28к поднять Это не есть проблема у нас больше проблемы нам места вечно не хватает. На плюхе. Попробовать поднять как вариант. А что делать? В общем, думаю, займемся этим. Самиков халявных нету, но надо будет, наверное, все-таки смотра качнуть. Попробую пока качнуть смотра. Не буду прокачивать специально, не буду прокачивать э -э, героев, чтобы не получить более усиленных. Попробуем прокачать смотрителя, посмотрим, может он действительно нам поможет. Я надеюсь на это, что поможет. Поможет и не поможет. Кстати, мы можем это, в принципе, сделать. Что там нам? 28к поднять. Сейчас единственное. Сейчас я поподкачиваю. У меня вот есть куча куча недостающих героев, которых мы повытаскивали. Мы можем им свободно попрокачивать левела. Правда, силу тоже не хотелось бы особо поднимать, потому что это тоже повлияет. Как оказалось, общая сила тоже влияет у меня. Даже со слабенькими, скажем так, относительно сборками, все равно попадаются сильные противники. Но у нас здесь есть еще и землеройка в запасе, и фобушка есть. То есть у нас на этом аккаунте нормальные есть герои, но нету, конечно, Фрей. Фрей хотелось бы получить... Тыковка даже есть. Смотрите. Пару кликов и... Валя. Да, дали бы мне такие герои со вторыми эволюциями сразу, а не просто чисто на картинке показать. Увидите, ну, как сразу же, вот, что я не хотел качать смотрителя, это сразу же добавляет нормальная сила его прокачка. В принципе расходники мы вот получили без проблем. Знаю, какого мы там смотра соберем. Надо было изначально, перед тем, как качать, наверное, посмотреть. У нас хватило нам. До 32-го лавала плюх прокачает нормально. Я попробуем все равно некуда девать запашки. Ну это однозначно очень хорошее усиление так 34 это выключаем но сила смотрите как сразу прибавка в силе с 20 с хреном прибавили в два раза силу я не знаю что сейчас у нас там будет по противниках сейчас попробуем даже рекламку посмотреть чтобы не тратить самоцветы. Я смотрю многие игрухи перешли э, на момент, когда встраивают рекламу. Так, отлично. Сделали это. Так, форм-тим. Красный смотр. Ну, поехали. Была-не была. была. Сольемся-то, сольемся. Конечно, лучше был бы зеленый смотр. Да, лучше был бы зеленый смотр, но... Но терпимо, смотрите, практически. Почти. Почти. Блин, тратит 600 самоцветов. Как-то жаба давит. Да пофиг. Тратим. Сколько, сколько, сколько той жизни на бездоне. Все равно самое это дело такое нажимное. Надо, конечно, прокачать ворожаю, хотя бы ремку поставить, чтобы он сразу включался и хилил. Ронин падла. Ну что. Истина. Истинный момент. Попадем в просак или нет. Все-таки тут уже 100, 200 левела практически. Нормально. Второй этаж затащили, ребят. Изи. Получаем сундучок. Ну, уже видите, есть, есть прорыв, есть прогресс. Так, Минотавр. Пробуем пока этим составом. Так, Роза хороша. У нас есть еще одна попытка. Попробуем затащить с вами. Да, сливается на отражал, как судя по всему. Тут сейчас нас, наверное, раз... разгребут. Мне кажется. А если Роза включится, она может всех ушатать. Нет. Тут уже идут усиления. Тут надо все-таки качать и ставить эмблем. Ну, в общем, будет. На чем задуматься? О, нифига себе. 35 тысяч, 1300 самоцветов, ребятушки. Да мы теперь жирные. 1800 самого у нас есть в заначке. В общем, такие вот дела. Будем, будем пробовать обменка. Уже в следующий раз, я думаю, мы должны затащить 3. Все-таки смотров открыли. Как-никак. Правда, не хотелось бы, но я вижу, что немножко не хватает. Попробуем собрать зеленого смотрителя и поменять некоторых героев, думаю. Что у нас по кг делается? Здесь 256, в принципе, хватит кому-то докачать. Возможно, и землеройку качнем. Чем там у нас землеройка? Подкачать его, поставить ему эмблемку нормальную. Правда, у нас до сих пор емки нету, но хотя бы в одушке есть. Посмотрим. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока!